Так, ну что это за игрушка? Оценим. Уберите сложно. Сложность может быть замена в любой момент в меню игры. Для тех, кто хочет погрузить в мир игры, не испытывать сложных сражения. Урон против минус 50%, против противо 50%, для честь постов против 50%. Защ... Я предлагаю знатка. Желание, чистые сила -то. жила. Да и до сих пор, все это есть. Расскажу случай один. Давно это было? Дорога, значит, ват ему была прямиком. Ну а сирота, Василиса, что за игра. какая карточная новая Прешила игра. Душу его игра разработанная студией Мартешка. Довольно. Не Почему я она такая верю, тихая? Не, стой! Сделал. Стой, игра! <бив> Свечи. Зажог. Могила Не на святой земле ее схоронили Короче, кто не понимает, как я понял, игра карточная То есть, э, бои карточные Окей, на Ростель Пролог Как в колдуны посвящают Карловская Ростель Свечи старые, наговоренные... Наговоренные свечи Деда Егора позволяет чертить круги, счастье от с чистого. наклада три в первом ходе. Ох, я чувствую, я так буду страдать. Чертить круг. Эш ты, эко и силище-то из книги вылетела. Вот и купцы пожаловали. Теперь слушай, что говорю. Это Если жизнь врага. Добро пожаловать в ваше первое сражение. Каждое сражение состоит из ходов. Сначала ходить, э, ходите вы, потом нечисть. По очереди. Вы побеждаете, когда уничтожаете всю нечисть. То есть лишайте его всего здоровья. Завершить. Атаки врага можно блокировать с помощью защиты. Защита предотвратить урон, но исчезнет на начале следующего хода. Вы можете составить заговор несколько слов. Понял. То есть я могу два вот таких и один ключ. Понял. Я кидаю просто одну руду, и он умирает. Бам, Все. Только не говори, что это второй босс Вот так Ну, белые дороги а, Суждай, дед <связь> Как в колдуны посвящают Неужели это ты, Василиса? Давай спросим, кто ты? ты. Ты что за сатана? Как невежливо, Василиса. Отпусти меня на свет Божий. О, не так скоро. Ведьма, сколько чертей ты берешь в услужение? Ну я возьму одного. Меньше трех не даем. Сука, Не я выберу тебе лучших помощников из старых бесов Егора. Черная книга. А ты встречался с бесом этим? Я тоже ведь посвящен был в колдуны, И с чертом тем виделся. Он мне бесит, и ты передал. Я как понял, черт и это босс главный. Первую... Хорошо. <с> <просити> просители. Крестьян приходят к вам за советом и различными просьбами. Вы не можете отправиться в путь, пока не выслушаете их всех. На этой экране вы можете менять состав колдовских слов в черной книге. Но ну, это как в херстоне: Просители. Бог в помощь, Егор Евлампович! Василиса Федоровна. Чё это неладно у меня на мельнице. Ночью молоть начали, да как застучит. А, если вы правильно ответите на вопрос зна знаткости, вас ждет награда, опыт, зуб. Порой ваш ответ влияет на развитие игровых событий. Время ночной работы на умение раздавали странные звуки и тень. Что может быть причиной? Ну я думаю чистая сила, смысл разбойникам ночью тусовать. Слушайте, ну если объективно, я таких игр не видел. Я понимаю, что это как Херстон, но это как RPG Херстон. Есть, короче, подобие что-то типа Darkness Dungeon, еще что-то, но именно вот так Настолько стилистики я чуть не помню таких игр Давайте в дом задания залетим Нам сюда надо идти Мы не можем перепрыгнуть, надо сперва в усадьбу залететь Хорошо, в путь Из окна, нависающего над улицей, вас окликает знакомый голос Васька, стой, дело есть. Тихо только, шепотом давай, Ой, не сильно. Получается, гвинт двинтографе? А у меня гостиниц тебе есть. Согласись. Ладно уж, сделаю. Распухнет завтра, вот увидишь. Вы только что впервые согрешили, в смысле? В смысле? Я что не правил? Ладно. Ладно, деревню кушаем, кушем сделаем. Из избы доносятся глухие звуки, падают горшки, кто-то ворочает скамейки. Дотиближайся. Вася, здравствуй. Тебя вот, наверное, сам Бог к нам послал. Чернячей питья обернулась нашествием чертей. Почему в избе крестьян явилась нечисть? Наверное, окна забыли затворить. Окна оставили, да? Сука, чистый пробрался. Да, естественно, помогу. Так, чё? ладно, пом... спасибо тебе, Васюшка. Плюс три молочка свежего в дорогу. Вы входите внутрь Сука, избы. и тут пора молочко А Осмотритесь Бу. Черти раскидали посуду и домашнюю утварь. Пойти к самовару. Вы приближаетесь к перевернутому самовару. Явился окаянный. Ну что, файт первый. Погнали! Черт, из самовара! Охренеть, у тебя хп из защиты, родной! Десятка защиты, четыре атаки. ⁇ Ёб твою мать! Нужно убивать вот этого чела, потому что у него четыре, защиты, о, четыре атаки, он просто затушит нас. А этот э -э -э только на защите тусуется, трон несет. Раз. Сколько он бьет? А, он бапает его! Ну все, он труп. Слово остается в заговоре одних, а, одно ходов и оказывает влияние ну, другие слова. Белишь с на 3. Думаю, вот это. Плюс у вас пять опыта. Здравствуйте. Старики. Можем вернуться тогда в путь? А я хилюсь по дороге, мне вот просто интересно. Наконец перед вами является демон и бросается на защиту. Я надеюсь, у меня отрегиенус хп. В бою. Я же отрегиенус. Фу-13. Фак! Я не отрегиенус. Да ну нахер! О-о-о, мне такое не нравится. Пробовать. Подожди, я увелишь ХП? Броня. Ударюсь на 4. Да, я отрегеневаю ХП себе. Все, я понял. Сосновой рощи севера от камгарта. Поехали. Я карта! Ты карта! Похоже, вы повстречали нищенку. А если это ведьма? Окей, поприветствовать, беднячку! Ты меня колдунь не называла, в смысле? Надо на жизнь простую. Чат, подаем нишники или отказываем? Тут нужно просто понимать. Шлем на три буквы или все-таки... Я думаю, надо подать нищенки. Когда ты даешь, ну, кидаешь донат, тебе это в два раза больше приносит. Я подам. Донат отдаю. Вот тебе на пропитание. Да и ты меня не забывай в молитвах. Лес у Бигичей. Не знаешь, что у Бигичей. Через реку Колу от деревни Бигичей расположил старый лес. У этой чаще есть свой хозяин. У любого леса есть... У, у любого леса есть Рядом с дарами вы замечаете Берестяную грамоту Прошение Лешему о сохранении скота Из деревни Бигичи Забрать подношение Вы забираете гостинцы Вероятно Леший будет помогать с выпасом скота Но вряд ли Плохо. будет это делать Плохо так же Яна, вот как если бы он был задобрен Ну бабки уже. зато залуто. Я ж сказал Нищеньки я дал плюс 2. Минус 2, нищеньки. Карман мне плюс 5. Ну и плюс карму плюс 3. Короче, мошенник. О, тихо, покинуть. Посуждаем нах мошенничество. А, а враг пенишерской. Поехали. Мать змеиха не заставила себя ждать. Она обнаруживает непреодолимое препятствие, кружится вокруг гнезда и удаляется. Охуенный вариант подождать змею. Окей, подождем змею. Добыча пахнет ржавчиной, а сама невзрачна. Видны только четыре расположенных крестиком листа Вам повезло получить разрыв траву Открывающую замки и преграды И че? А, а, а как мне... А как... А как скроллить? А! Я не могу... <свес> так как... На левом берегу колбы образовалось изогнутое озеро Говоря, в том году в нем был... Два утопника, Значит, ночью тут небезопасно. Погнали, погнали. Что-то есть странное в его дерганных движениях. Что-то, от чего у вас мороз пробегает по коже. Прочитать молитву. Черные силуэты растворяются в ночном мраке, как только вы произносите имя Господа. Обидно, наверное, да? реки не зобки. Сложные слова. Вы вздрагиваете. Перед вами словно тень, Пролетает сова. Птица пересекла вашу дорогу. Это плохая примета. Ведь любой путь неразрывен судьбой человека. Но, быть может, она хотела вам что-то показать? А, Последовате за собой! Внезапно перед вами вырастает болото. Собираясь повернуть обратно, вы замечаете под ногами чертов палец: Забрать палец. Их старый палец превращается в камень и имеет целебные свойства. Плюс 4. Это, хил... это короче регион обычный лог гора опасность здесь место нечисто да и свалиться ночь в лок то можно так что лог. сложное название Не могу читать не могу сложно вы продолжаете путь втроем около обрыва словно шутя один из крестьян пытается столкнуть вас в пропасть ударит крестьянина вы размахиваетесь и бьете крестьянина на отмаш Бой, что? ⁇ п-твою мать. Это что такое? Это что такое? Количество ходов до полного прочтения заговора. Что такое время прочтения? Это то, есть он не будет двигаться три хода или что? Все, я понял. Через два хода он начнет ходить. Его нужно тушить стопроцентно. Дебаф у нас дохуя, ну то есть дебаф у нас реально дохуя. Я беру, получается, вот это. Very good night, nice, получается. В скилец, э, в Чудской лес, говорим. На мельницы вылетает стая чертей, с гиканьем разбрасывая по округе куски мельничных механизмов. Посмотреть обломки для начала. Стая чертей с дикими криками улетает во мрак. Смотрите обломки. Я задоджу драку, залуто плюс три монетки, покинуть местность. Еловые ветви раздаются в стороны, и перед вами предстает старая мельница. Плохое место. Давайте осмотримся. Так, можно пойти сразу внутрь. А можно в задний дворик зайти. Давайте для начала в задний дворик зайдем. Среди густой травы вы замечаете старый как... топор с ржавым лезвием. Я предлагаю взять новый топор. Да. Этот топор того глядит и развалится, но разок рубануть им еще можно, плюс один. Ну что, биг босс, поехали. Мельница старая, это видно. Ловкий удар чем-нибудь тяжелым, и он отвалится. Ну давай выломим замоком топором. Топор разрубит замок, но вероятно это будет его последнее свершение. Слишком уж он да? старый. Да? А смысл от него? Он один хп сегодня генит, нахуй мне нужен. Вижу шкаф, подхожу к шкафу. Здесь завалился мешок с несколькими серебряными рублями. Возможно, вам он будет нужнее, чем мельнику. Естественно, мне нужнее. Ну, смотрите, давайте будем реалистами. Тут два варианта. Тут может сейчас мне карма залететь. Смотрите, первое. Мне дали за, э, за работу бабки, чтобы я пришел на мельницу и по факту выселил бесов. Правильно, правильно. Тут говорится... А мне пух, забирай, конечно забирай решили... Трава, разлом Траву залутаем, конечно же Плюс хилка. сколько у нас скилок уже Как мне вообще инвентарь зайти В стене зияет разлом Неудивительно, что жернова не шевелится Чёрденгорд на Пермской губернии Посмотри, а смотрит разлом Ёб твою мать Бля, биг босс подъехал моя мельница мельник что на мельнице забыл чертище а ты разве не знаешь почему я здесь оказался откуда на мельнице нечистая сила как вы думаете чат ругаль мельника нет креста заманена жертвой всего. на мельнице креста нет от того ты и пробрался еще не родился тот колдун что одолел бы 13 брата Ох, ⁇ ёб твою мать. Кидаем вот так. Много защиты делаем. Раз. Охуеть, он, блядь, пробивает. Самонадеянно Думаешь сможешь одолеть древнего демона Легко родной Смотри, смотри как ему сейчас всунуть Раз Порча пошла Порча пошла На нахуй Ух ты грязь Как же ты больно всовываешь Ой, сам, мне блять в этой игре но он умрет, он умрет, он упорчен, нахуй наносит 7 урона в секунду. Ой, 7 урона каждый раунд. Ой, блядь. Сколько вам, ребят, нет? Он не может 4 хода а ходить, врач. как я понял. Он, он умрет. 4. Он умрет через ход. все ты труп. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Упал. Первый босс повержен. Кристиан приносит 10 больше своих гостинцев. Естественно, бабки на родину. Домой возвращаемся. Первую карту зачистили. Красиво. Гладин, как в бане подменяет. Вторая печать осиновая. Надо поразмыслить, как ее открыть. Первую печать я открыла, когда до книги дотронулась. Остальные печати сразу-то не можем открыть? Вряд ли. Но в дороге смекай нечисть. Может, случай подвернется. Ну, сейчас из -за пора. Опа. Весы а -а -а. вернулись. А -а -а. На мельнице-то черти жернова крутят. Ну, так что? Не мельнику же их крутить? Как ты с чертями-то справлялся? А как? Работаю им, давай, да и делов. О, пфф, так, пестер с чертями. А деда Егора вам достался перс, пестер, полный чертей. Чтобы черти не мучили вас, не забывайте отправлять их на работу каждое утро. Э, приворожить замужнюю подруге. Охуеть, они все в карму отправляют меня. Обязательно мне эти черти вообще. Я хуй знак, это работает. Ну, я, я на самом деле не понял, как это работает, чат, Ну, ладно. Я. я сейчас что сделал? Купил, блять. А, в 9 есть там? Загрузить. 22, 45, 23. Поздно. Васька, здорово! Распухла она. Как ты и сказал это? Вот тебе от нашего хозяйства. Опа. Здравия долгих лет. Молочка к рынку вам кума передает с поклоном. Николай отправился в полночь за камнем из Каменки. За руку его схватил какой-то бес. Кто это может быть? Я не знаю, кто такие баники, нахуй. Пусть баники будут. Нет, ладиница. Бани рядом с рекой Пизду. ставят. Помогу. Ладно уж, не оставлять же тебя врагу на съедение. О, бабуля. Че, Васька говорят, знаткой заделалась? Так да я, я не не что... принесла немного. Это там, от Запольских недалеко. Набрели на поляну с ямами так... Поехали По вашей спине пробегают мурашки От странных потусторонних Переливов этой музыки Я человек простой Я дослушаю песню Нечистый продолжает свое пение Вы чувствуете, что стали понимать демонов Чуть лучше, Листового чем раньше опыта. Внезапно у ног демона Загорается колдовской круг Надо было сразу нападать Ну что дед? Сейчас будет зам замес. Ошибка. Ах ты, сука, еще призвал говна. Как так? Блядь, ну за что ты такой, сука? Вы замечаете странное явление. Клубок змей перекатывается по лесной дороге, поблескивая чешуей в лунном свете. Николай, помощь! Николай только усмехается. Он играючи подбирает большой камень и швыряет его прямо в змеиный клубок. Но несколько разъяренных гадов направляется в вашу сторону. К счастью, Ой, Николай! Николай. обнаруживается Ай, Николай, Николай. Ну что вы, блядь, делаете, Николай? Ёбаный в рот, блядь. Во! Снимать негативный статус. Плюс три. А вот я не могу понять. Это три... Это три мне регенят? Это три регенят мне или или у меня 3 хп забирают? Михайловская ростом поехали рядом со старыми могилами расположился черт Спасибо. его взор устремлен в небо кажется он погружен в свои демонические мысли я поприветствую. заметив вас он лишь вздыхает приветствовать помоги мне найти ответ на вопрос а я тебя награжу векшица да, конечно. Соглашаюсь. Ну, на свете три косы. Первая коса у девушки. А вторая что? Что такое литовка, чат? Я не знаю, что такое литовка. Так, получается, литовка. Коля косой литовкой убирают. И то верно. вторая коса. А третья коса где? Колян, помогай. Коля, ты много повидал? Так, может, знаешь? Подумаем. А то коса литовка. А третья коса, то у реки коса. Верно, знаткий ты солдат. Монет возьми за знаткость свою. Трем всем противнику. Ой, я вот это беру. и цыбесь. Ой, прости, мать. Есть колюка трава собрать с Петров. Благословен три, благословен на три. Нихуя у тебя, мать сцены. Слышь, да тебя для миллионерши надо быть, ебать с такими ценами. Только беленая печь светится в лунном свете. Она пережила даже пожар. Осмотреться снаружи. Среди руин вы замечаете мохнатый силуэт какого-то нечистого духа. Охуй, входи внутрь. Теперь вместо крыши звезды и еловые ветви. Внезапно у печи вы замечаете мохнатый силуэт. Откликнуть нечисть. Только вы делаете движение в сторону таинственной фигуры, как он исчезает. Вы забираете его себе. Забрать длину. Куски печной глины есть. Нет, это наклад 5 в первом походе. Не себе. Жестко. Ну что, дальше? В отдалении виднеется приветливо горящий огонек. Вы идете в на эту Вскоре чат. оказываетесь у одиноко стоящей церкви. Вскоре вы слышите спокойный голос. Поприветствуй, батюшка. Mm. Ну, если честно, нужно сперва прочесть молитву. Это процентов. Вы шепчете молитву и переводите дух. Так. У попов можно регениться. Это хорошо. Что? Дополнительное задание. Давайте в кривой, э, кривой лог. Подняв голову, вы видите, как по небу, извиваясь, летит огненный шар. Защитный заговор. Я не думаю, что меня молитва спасет, когда на меня летит огненный шар, блять. Ваши слова теряются среди густых ветвей. Огненный шар улетает, и лес вновь окутывает. Но, ну, представьте, нахуй, огненный шар тебя летит, и должен почитать молитву, ебать. Ну, что? Идем сюда. Вы выходите на уснувшую поляну, где из самовара пьет чай зловредный дух. Он замечает вас и предлагает присоединиться к чаепитию. Ты естественно соглашусь. Вы пьете чай в тишине под неусыпным взглядом демона. Вам Сука. становится не по себе. Сука. Вы пытаетесь допить быстрее, Ах но ты внезапно гандон. чувствуете на зубах металлический. Ну я хотел попить чайка с демоном, но чё, блядь, ну, ну что, блядь, в жизни нельзя попить с демоном чайка или что, ебать? Луговые травы свисают кудрями в развернутый зев провала, из которого пахнет могильным холодом. Бог знает, кто и зачем их вырвет. Я человек простой, мне все. Мне интересно все. А смотрите, я могу. Вы начинаете осматривать старые провалы Блять. один за другим, как замечаете старую могилу на дне одного из них. Продолжаем. В мрачной, наполненной сырым зловонием яме, вы различаете старый деревянный крест, Осмотреть. Старый крест покрылся мхом, у его основания растут грибы. И еще раз осмотреть. Старый крест покрылся ага. мхом, у его... в горшке, что стоял у надгробия, обнаружилась пара золотых монет, Решитель. которые вы забираете себе. Вот правиль, вот правда говорят, не трогай, сука, покойников, вообще не тревожьте нахуй никаких покойников, никогда. Плюс триста опыта.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 Приснится. Вы придите, Нахуй я это выбрал? Я пошел. Давайте удачи. Что такое кадуля? Видать, в этой кадульке воду держали. Во-первых, ночь. почему Николаю явилась нечистая сила, когда он пришел в баню? Не перекрестился? Крест не положил? Сука. О! Да, да, нет, нет, ебать. А нет, стой. Вот она. та старая банька. Сколько всего повидал это за жизнь свою. ишка просел банькой, дверь так заклинил. Стравовственно. Ага. Отворяй, давай. Пошел за Второй бас. Страшный пиздец. Э -э я предлагаю, наверное, начертить круг. Круг я начерчу, чтобы не задавила нас нечисть. Как готово все будет, Станем в круг. Ну, пора за работу. Ни хрена себе ты, сатана. Э -э ну давай полок. Ой, нет, нет, не полок. Не полок, не полок. каменка. Слушай, а ч этот просто ФК стоит, трон несет или что? Ну хорошо. За круг не ступай. Смотри, если за круг выйдешь, задавить может чертовка. Ладно, ладно. Стоять буду. Ну, пора. байник хозяюшка Приходи помыться, попариться. Бля, блядь, скотина лезет. что она простая... Банница утверждает, что она простая девка. Неужели нечистая обманывает? Что же это за существо? Раз ты не нечисть, значит, тебя банница подменила. Да, верно, верно. Чтобы от банницы спастись, надо мне ближе к людскому миру сделаться. Что за крест тебе нужен? На меня не всякий наденешь. Какой бес нужен книге, чтобы открыть осиновую печать? Абдериха девку на дровину осиновую заменила Крест Крест, что носил нечистый Такое вообще возможно? Окей, начнем с креста Вот с креста и начну Что может быть важнее? Чтобы вы понимали У этой игры нет времени прохождения То есть ни, еще никто ее не прошел Так что тут непонятного? Сходим к икотнице Да крест Ран, с да? нее сымем О, сыграть в карты 35-36 ты мне бы дал? Ах, бля, да, все в пизду, блядь. Пизду, этот мир, я пошел. Давай сыграем в карты и, и все. Ну, пожалуйста. Колдовской дурак. Я сейчас разъебу. Я в детстве, когда на даче тусовался, каждые три месяца. В дураках так ебашу, как молодой, ебать. Да хватит подсказки, игра. Я не тупой, играй, я не тупой, я умею дурака играть. Могу на деньги поиграть, заебать. Колян, давай. Давай, забирай, забирай нахуй. Все, Колян, туши весла, Колян, бери. Вот сюда, Колян, вот сюда. И Колян, вот сюда. Пошел нахуй, Колян. Что, и на девке банной жениться собираешься? Ну так это, поможешь, Что такое банная беру? девка, чатка? Это объясните, видна, это она, та, это та да, барышня, которая Может, в бане блядь, с мужиками ходит нахуй по или что, ебать? Чертовку-то? Пойдет. Банадежка, тердежка, я не ибук, кто такая банная делалка. Как про огонь Ты долго. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Нахуй дёшь! Как могила, сами видели. В ярмарку пиздуем. Чего тут только не продают? И сахарные пряники, и колдовские амулеты. Нам ничего не нужно, у нас так все хорошо. В тишине раздается его хриплый голос. Давайте поговорим. Э, что тут у нас, девка, али чё? Ладно уж, отпущу невредимой, коли отдашь все деньги. Че, хуё. Ди рубли. Колян, разберись, пожалуйста, Колян. Не разглядел ты в потемках-то. Ни одна я путешествую. Колян. Ну-ка иди-ка сюда, разбойничек. Я турков бил, нечистого видел. А поганья тебя, вражины, не встречал. От вида высокого солдата у бандита подкашиваются ноги. Вы подходите к цветку и обматываете его стебель серебряной нитью. Рывок, и вот в ваших руках ценная трава. Адамова голова. Траву взять? Вы забираете колдовскую траву и готовитесь продолжить путь. Вас охватывает неприятное чувство тревоги. Не зря говорили, что место это нечистое Я человек простой, я зайти внутрь Вы протискиваетесь сквозь приоткрытую дверь И смахиваете паутину Вы осматриваете избу и гармониста В его кожаном кошельке Есть несколько рублей Похранить Вы рассказываете о мертвом гармонисте в ближайшей деревне И отдаете деньги о! на похороны карма. и отпевания вы замираете в страхе, заметив двух чертей у разрытой придорожной могилы. Вмешаться. Преодолевая отвращение, вы открываете черную книгу. Ну шо вы, говнари, ебаные. Шо вы, девочки, блядь? Разделавшись с бесами, вы осматриваетесь к старому кладбищу. Покинуть местность. Ну идем на старое кладбище, ебать его в рот. Вы оглядываетесь по сторонам в ожидании нападения. Но все вокруг словно замерло. Я думаю, надо... спра. Наб... Э... Ох, ебать, там пробежал хуй-то. Осмотреть кресты. Вы прогуливаетесь по заросшему кладбищу, осматриваете надгробные кресты. Прочитать молитву. Вы успокаиваетесь а ты, и переводите дух. Набрать кладбищу. Вам повезло. Копальщики недавно вырыли могилу. Она чернеет голодной пропастью, пока не занята Блять Вы набираете немного свежей земли в мешочек, на шептовые заговоры Стоит ли душа грешника того, чтобы сражаться с нечистой силой? Естественно Вы окликаете черта И враг, и грешник медленно обращают к вам в свой взор Помог называть Ёб твою мать Ну нахуй, блять Совываем, блять Накидываю контенты, бро Блядь, наобладеду Ладно, похуй Со следующей на деда, похоже Тут и там вы замечаете дары крестьян Енидора Выпить трассу и я, я человек простой, и выпив... Вы пьете священную воду О, и чувствуете прилив сил и уверенности Все, валим отсюда Все красиво сделано он смотрит на вас и не сходит с места Ударить теленка, защитный заговор. Вы читаете защитный заговор И призрак исчезает Уже произнеся заклинание Вы понимаете, что теленок был кладом Я не знаю, блядь 11 урона солод скульптуры выглядит торжественно и загадочно. Тут, наверное, босс будет чокнутый какой-то. Иконостас. Иконостас какой частично разрушился, будто здесь разбушевался северный ветер. Войти. В тусклом свете вы различаете груду трепья среди которой лежит икотница Акулина. Разбудить. Вы окликаете девочку. Она вздрагивает, вскакивает на ноги и забивается в угол алтарной части. Слыхали, в тебе икота поселилась? Да, писяк засел. Мучает меня Нужен нам для дела крестик твой Выменишь нам его Да как я без крестата буду Меня тогда прошка совсем изгложит Нужно рассердить икоту Чтобы она явилась из за кулины. Как же разозлить именно этого беса Я не знаю, что кулодан, так что Иконосас весь разбит, а не тронут Уходу саркулялся разбитый киот Похоже, это икота не любит лики святых Наверно иконы. Девочка начинает биться в припадке. Из нее выходит икота. Сейчас чужой вылезет. Я уже понял. Ёб твою мать. Так ты и есть без икоты? Ну я и что? На кота похож, красавец. Кого ожидали? Это Легух? Хорошо, будь по-твоему, Прошка. Ну, держись, Василиса, Прошка, и Котка. Чего нахуй? Чё охуел? Блять, он тут 15 пробивает, это я ебал, блять. Надо тушить. Сука, кошечка появилась, кошечка появилась, блять, кошечка появилась, кошечка, кошечка, кошечка. Шты. А чем тушить? А чем тушить? А чем? тушить? А чем? Киса. А чем тушить-то? А чем тушить? Мне нечем тушить. Развитие недалеко, тушение. Два. <р声><р声> Удачно. За броня! У него броня! Блять, Ничего не делаем, просто терпим. Развиваемся. Терпим, терпим. Хуесос, ебаный. Хуесос ебаный, просто хуесос ебаный, лови порчу нахуй, хуесос ебаный На еще вот так ебаный Когда вот такая как у нее... Она не бьет Терпим Просто терпим, просто, просто завершаем ход, терпим, просто терпим Просто лови порчи, блять, родная ебать. Кошечки нет, все пизда я нахуй, я ее сейчас выебу, нахуй. Я ее сейчас выебу. Я ее еще выебу, нахуй. Пи... В смысле? Блять, то бы мог не просчитать, сейчас бы охуело. Все, изи. Стой, стой, стой, стой. Не добивай меня, Вася! Затем исчезает во всполохе черного пламени. Девочка падает без сил. Ее лицо выглядит спокойным и умиротворенным. Прошка больше не будет портить ей жизнь. Вы меняете крест Николая на крест и котницы. Блять, охуенная игра. Можно со Скаримом, блять, и спокойно в это играть. Охуенная тема, мне понравилось.